Итак, господа, Marvel X, новый автомобиль компании Ройви. Старый автомобиль компании Ройви, ERX-5, вы можете посмотреть на нашем канале. Видите, футуристично оформленный стемп, все очень классно, но никакой полноценной информации о машине здесь нету, только вот все высвечивается. Полную информацию мы узнаем уже на самом стенде Ройве, где будут все их машины. Значит, господа, эта машина RX-8 Ройве, комплектуется мотором 2.0 турбо, полноприводный, полноразмерный, 7-местный SUV-шник, флагман компании Ройве. Также в машине устанавливается их самая последняя комплектация мультимедиа-системы, пример которой вы могли видеть в обзоре на ERX-5. Значит, смотрите, у нас в комплектации есть трехзонный климат-контроль для пассажира переднего, для водителя и для второго и третьего рядов. Притом, этот климат-контроль полноценный. Вы можете регулировать как температуру, так скорость подачи воздуха, так и на подачи воздуха полный привод у нас идет с разными режимами там песок снег э, скорость ну как короче стандартная история разгон до сотни составляет 9,1 секунды а торможение сотни составляет примерно 38 метров значит у нас идет круг огромное количество подушек безопасности короче отличный семиместный семейный автомобиль сейчас мы попытаемся попасть вовнутрь и смотреть внизу водительское сиденье я даже не пытаюсь лезть потому что там очередь заканчивается где-то в районе Китайской Великой Скины. Поэтому мы попытаемся, ну, хотя бы вот сюда. Значит, смотрите, в плане материала все стандартно. Качество роеве. То есть вот это вот кожица, она, опять же, как RX-5 тонюсенькая, но она очень приятная. И все, Вы знаете, вот здесь поддержка под коленочки. Все хорошо сделано, все подогнано. Хорошее дерево. Вот я не понимаю, господа, почему Toyota не может взять... И купить дерево с Алиэкспресса не за 5 рублей, а за 10, вот как это делают в Роеве. Это же просто отличное дерево, все очень классно. Смотрите, руль. Ну, руль стандартный, просто копия с ERX-5, так что тут даже рассказывать нечего. Приборка у нас идет совмещенная, то есть обычная с экранчиком. Здесь идет система, которая полностью регулируется, вот видите, нашим другом здесь. На самом деле, очень-очень много элементов в машине копия с ERX-5. То есть их просто взяли, переставили в больший по объему салон адаптировали и все это смотрится вполне лаконично так что если вам понравилась эта машина обязательно переходите по ссылке в описании и смотрите полноценный обзор на rx5 ER а мы пойдем посмотрим задний ряд посмотреть задний ряд естественно будет также непросто потому что машина имеет довольно большой ажиотаж среди посетителей выставки вот видите мы тут буквально раздвигаемся а у нас есть сзади климат, сзади вон сидят люди, причем, смотрите, они там сидят, их вообще ничего не парит. То есть, вот смотрите, компоновка, мужик спереди, его жена, потом два друга и подруги сзади. В такой комплектации машина отлично существует. В плане внешки, в плане всего, как это смотрится, машина создает впечатление такого серьезного автомобиля, серьезного семейного мужского автомобиля мне нравится. Смотрите, получается с полностью разложенным третьим рядом здесь еще остается место на пару чемоданов которые вот так вот встанут, потому что здесь под них есть место здесь есть органайзер, в котором прячется задвижечка для всего этого дела опять же, материалы, все это что-то почему мне с этими вещами не лезет. все это сделано неплохо, вот так вот мы нажимаем, Но ну раз, сложилось вот у нас полноценный багажник, все это задвигается, мы вернем в положение как оно было, чтобы человеку было удобно и пойдем дальше, а дальше мы пойдем с вами смотреть машинку под названием EI-5, EI-5 это ERX-5 только универсал, смотрите в чем суть Опять же, мы имеем с вами полностью электрическую Со всеми плюшками полностью электрической машины в Китае Нету налогов, нету сборов И плюс еще есть скидон То есть данная машина дилера будет вам стоить минимум 130 тысяч юаней То есть миллион триста тысяч рублей За миллион триста вы получаете расход топлива равный нулю, Потому что мы тратим бензин Мы получаем хороший салон Опять же, практически под копирку слизанный TRX ERX-5 но с этим мерзким, родским деревом. Вот видите, вот мы сейчас стоим в очереди, чтобы туда попасть. И мне кажется, у нас ничего не выйдет. Поэтому мы сделаем хитрее, так же, как с РХ8. Мы обойдем и попробуем залезть на переднее сиденье. Так, мы залазим на переднее сиденье, а, здесь получается работает вот эта вот система, которая предлагает нам от... вот смотрите, а, пытался человек закрыть а, крышу, ну точнее не крышу, а вот этот маленький лючок голосом, но мы ему к сожалению помешали, но мы скажем ему потом извини обязательно. Смотрите, дурацкий пластик, который весь уже заляпан, а, те же собственно кнопочки, вот все вот это вот дело слизано с ERX5. Нет. Как вы видите, господа, дело не в том, что у меня плохой китайский, хотя это, конечно же, так. Дело в том, что просто вокруг шумно, и система не может распознать, что мы от нее хотим. Но она может закрывать, поверьте, пожалуйста, она может закрывать. О, смотрите, молодец. У него все получилось, он это смог сделать. В чем плюс данной машины? В Китае очень мало представлено, в принципе, универсалов. А универсал, который был бы еще на электрическом моторе, то есть имел все профиты электрические электрической машины. Это единственный вариант. Сзади у нас, смотрите, полно место, сидит друг. В принципе, это хорошая семейная машина, стоимостью всего лишь миллион триста и крайне практичная машина. Пистолет для убийственных планетян, стандартный, вот с этого вот с зажимчиком. То есть вот здесь это дело открыто. Открывается, вставляется, все заряжается. Как говорит производитель, 80% за 40 минут, но мы с вами знаем, что это все на любилого. Так, ну смотрите, вот багажник, для примера я вам положу сюда наш рюкзак, который как бы... Вот смотрите, рюкзак на мне, О, да, вы видите, то есть он огроменный. Теперь мы его кладем в багажник, и он уже не кажется таким огроменным, он кажется просто малюська. На самом деле, вместе с рюкзаком туда могу поместиться спокойно и я, и отсюда спокойно вещать. То есть вот если вот эту штуку убрать, я вот сюда вот спокойно весь помещаюсь и еще могу закрыться, чтобы на меня никто не смотрел. Отличная опция для перевозки людей, которых вы не любите. Кстати, а теперь давайте посмотрим вот сюда. И вот нам во всей красе RX8. Великолепен, красив, могучий. Вот такая была компания Roeve. Мне Roeve нравится. То есть мне нравится то, как они делают салон. За исключением этого дурацкого пластика. Мне нравится, как у них в целом скомпонованные и выглядят машины. Мне нравится их подход к покупателю. То есть они думают о том, как вам сэкономить ваши деньги, выпуская полностью электрические машины в реалиях Китая. И, что немаловажно, они смотрятся очень даже красиво. На этом, господа, все на сегодня. Большое спасибо, что вы нас смотрели, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, которое выйдет уже очень скоро, но мы не знаем когда. И обязательно, обязательно подписывайтесь на наш канал, дальше будет гораздо интереснее. Спасибо.